приветствую друзья покажу как я возвратил письмо из так называемого суда обратно без акцепта некоторые пишут что я делаю не так что то но я делаю так как я делаю и при этом готов принимать к сведению любой ваш личный опыт потому что я считаю что неправильных действий во вселенной не бывает все определяет лишь окружающая действительность которую как раз и создаем мы с вами вот приготовил вот такой конверт, персону суверену указал. Сейчас, значит, вкладываю в этот конверт. И отправляем обратно на сайте почта россии мы видим отслеживание как раз что письмо получено адресатом